грузились на пароход там даже на одном борту что-то я уж не помню как переименовали там как, как то он там назывался вот даже в фильме контрабанда если вы посмотрите там лодки вдалеке показаны на них написано россия к чему я это рассказал к тому что когда я спустился в машинное отделение я увидел на машинах ну и не только на машинах вообще на э, многих э, приборах которые там стояли тавро такой знак